Всем привет. Как видно, как слышно, нормально все. Сто лет не было в прямых эфирах. Дай, думаю, выйду, гляну, проверю, посмотрю, как вы там. Я нормально, прям нормально. Короче, альбом не будем обсуждать, ребят. Будем обсуждать бороду. Видите, я зарастаю этот потихоньку. Похож не то на дворянина, не то на Арамиса из трех мушкатеров. Вот, не знаю, думаю, надо, но мне не надо вообще. Котя, привет. Йо, здорово, мэн Хабаровску, привет. Кайфово жалко, что попал в метель. А так круто все, публика крутая. Ну, Водолею Владику вообще круто. Владику плотный привет прям. Вы нереальные. Похож на Козловского, Никита. Иди-ка ты в баню, попарься, отдохни. И посмотри свежим взглядом на мир. Ростову привет. Когда, что, когда. Я не знаю, что именно происходит. Вокруг меня. Ой, Оренбург, не знаю. Оренбург, то видите, ребята, на ошибе. Дорога дорогая. Попробую, отбей. Поэтому не знаю. Оренбург пока на паузе. Нет, концерт-то триады больше не ждать ни в Краснодаре, нигде либо еще, ребят. Почему? А потому что триады больше что правильно. Нет. I'm so, sorry. В Мариуполю, привет! Гостом весь прошу, я этих сцен из не выношу, мадам. С церном нет, я не думаю, что будут с церном треки. С чего бы вдруг? Днепру привет. В Сургут вот в Сургут бы надо бы на самом деле. Посмотри, может в следующем сентябре приеду, в следующем году по крайней мере. Я смотрел сериал Табу, мне что-то не зашел. Он очень тягучий, размеренный, нудноватый. Если бы я был фанатом Тома Харди, наверное, смотрел бы. Из выпущенных своих треков прямо сейчас. Да не знаю, я же не, не то чтобы я прям фанат своих треков. Ты будешь Олин. Давай в Томск. Вот в Томск бы я приехал, да. Но, видимо, уже тоже в следующем году. Потому что этот год на исходе, ребят. А почему не будет совместно? Да и мне и так нормально, без бессовместно. Прям вообще ок. Бородата растет. Растет, Вов. Ну да, кстати, в Хабаровске меньше было. Просто козырьки, да, посмотрел, жду новый сезон. В Тольятти, возможно, как раз тогда, когда поеду в Самару. А в Самару в следующем году. Владику привет и плотный респект вообще. Новый год буду встречать дома, даже семейный праздник. Нет, с Диной не будет треков, пацаны. В Телеграме сегодня расскажу. Сегодня будет авторецензия на альбом Жанюю. Ну, то есть лицензия, моя же лицензия на мой же альбом. Во Владике в следующем году, ребят. По-любому приеду. Караганде, привет и салам. В Рязань, ты, да, ну, блин, ну Рязань. Не знаю, не зовут. Александр, невоспитанный, да ты, братан? Тут Люди здороваются, что-то как-то там. Доброго вечера желает, я в ответ желаю. С предъявами в другой эфир по-братски иди. Дэн, привет. Во Владике выступал в Водолее. Во всех курортах. Да, я прям... У меня был такой трип. Я прям купался специально во всех курортах. Вот прям выехал и во всех купался. В том, в следующем году... Ленинград бой. My English is so so. Salam bro. Добрый вечер. Вечер в хату. Качканарт тебе передает привет от Азамата. Депутат скоро приедет в Томск в следующем году. Какой, какой именно депутат Миронов приедет вам? Привет да. Астане, салам. Не, не читал Эрика Шмидта. Ксурейску плотную вообще летит. Да, Вова, давай в Рязань. Зачем рыбу отпускаю, когда поймаю? Потому что настолько сильно, короче, выбили, выпрессовали все водоемы. Никто не занимается ни регуляцией вылова, ни популяцией, ни браконьерами. Всем насрать, что вы, прям целыми озерами и реками вы, вымирает все. Зачем? Я не бедствую, не голодаю, слава богу. Пусть живет. В Алубку тогда. Какая шутка? Чудная шутка про Алубку. Хо -хо -хо. Но в Питер согрею своим концертом в феврале либо в марте. Презентацию Бабахнем. В Владивосток невероятный. Очень крутой родной город. Это был концерт, это кто-то, походу, не поставил на паузу. Забыл нажать стоп в Хабаровске с рекламой. Барнаулу, привет. Глебу, привет. Чекни мое битло. Пришли мне свое битло в ВК. Я чекну. Анастасия, спасибо. За отзывы по привет, Пятигорску салют. Древецкого, Роскового, Мияги, Синди, как тебе? Слушай, ну, при, прикольно они поют, бормочат, жалко, что в словах, такая белиберда вообще. Они же вообще там, ну, бессмыслица полная, просто набор звуков какой-то. Можно было, мне кажется, даже не писать по-русски, просто делать там такое халям-балям. Мордовии привет. Краснодару плотный тоже. И про Твино привет. Книгу, которая впечатлила из последнего. Униженные, оскорбленные Федора Михайловича Достоевского. Следующий альбом, да пока не этот. Пока не планируется, пока отдыхается. О, Арсенча Барбзес. Скоро приеду в Смоленск, Думаю, повидаемся с тобой. Ростову, привет. Я даже знаю много моих песен на извест. Как в Телеграме канал вы найти, братала? А он в Твиттере есть и, по-моему, в Инстаграме есть реклама от Телеграма. Какие куришь наши отечественные брать? Петр, привет. Сам кого слушают? Да это такое, я вообще не очень много слушаю. Вроде бы Санчес Дотфема на самом деле из Казахстана. Это не тот, да? Санчес. Салам, Казахстан. Здравствуйте, здравствуйте. Нет, на Украину курс не держу, пока пусть все успокоится, уляжется, утихомирится. В больнице, в дурдоме. Ну, ты, Колян, ты прям не ту выбрал, мне кажется, песню, она же тяжеленькая. Ладно, пока, братан. В Красноярск не знаю, молчат, молчат что-то красноярские. Название жидкости Корсар. Ярику привет, скоро приеду. Времени нет, пжж. Ты же за здоровый, но я за умеренно здоровый образ жизни. Потому что кто не курит и не пьет, то здоровеньким помрет. А нам пока рановато. Поэтому мы так покуриваем и выпиваем. Умеренно, умеренно. Времени нет. На горизонте рассвет. Холодный безжизненный свет. Времени нет. Игорь в комнате. Треть сигареты и пепел в руке. Времени нет. В голове весь этот нелепый бред. Теле мы или не те. С теми мы или же нет. В теле мы или в мешке. Здрасте, здрасте, здрасте, здрасте. Клип как скоро новый. Вот над клипом думаем. Пока два варианта, сейчас секунду, а ну иди, кошка шалит, пока два варианта, это все равно и на руках, вот как придумаем, что нужно снять и как, с ними мы покажем, нет, на валами не успела побывать, не с кем, в Луганск, ну когда-нибудь возможно да, ну, не завтра и не в этом году, прям точно. Приезжаю с концертом в Магадан, чтобы спеть по пути. Еду в Магадан. М -м -м. В Самару, да, в следующем году очень на то надеюсь. Кого-нибудь на Ютубе, ну так, ну смотрю, бывает, да. Но не часто. М -м -м. В Риге буду весной, я надеюсь. Весной буду в Риге и в Тарене. Очень хочется. Ростислав, спасибо тебе, спасибо. Где ты родился и вырос? А родился я в станице Успенской Белогвинского района Краснодарского края. Вырос в Краснодарском крае, везде понемножечку. Да. А потом жил в Краснодаре, сейчас живу в Петербурге. Три лучших артиста на данный момент. А это прям интервью какое-то получается. Не знаю, даже вкусовщина, кому что нравится. Айкос, да, пробовал месяц, наверное, пробовал и не раз пробовал, и подарил его. В Ростове в следующем году. Калининград пока на паузе. Не знаю, они в Украину пока не собираются, ребят. Что-то там неспокойно. Хабаровский очень круто, конечно. Ты знаешь, артистков спрашивает, есть у тебя Жена. Слушай, это странно, что ты спрашиваешь. Ты вроде парень судя по фамилии. Да, есть, конечно. Совместка с Мияги не, не планирую. Да я и сам могу, если захочется. Там что-нибудь когда он там, да все равно ничего не поймете. Вы будете думать, что это Мияги. Или шпиль Добавлю потом не не не не не не подумайте, что это с иншпилем совместно. Калининград на паузе, потому что он в городе в одиночестве стоит в сторонке. И надо серьезно подумать, рассчитать, чтобы все состоялось. А Каспийского нет уже, ребят, Леха. Я тебя горчу, нет Каспийского. Каспийского груза не существует так же, как нитриады. Грустно, грустно. Привет, привет. Шаховден спрашивает, курить ли я? О, Мафон, здорово, братан. Не, я не курю, братан. Новосип или Барнаул планируешь концерт, может быть, в следующем году. И то, не знаю, там уже плотно все на весну, летом, выходные, а осень тоже забивается уже потихонечку. Осенью там и Ростов уже, и Краснодар, и Екатеринбург, и Тюмень. И, ой, мама дорогая, и Дальний Восток на осень уже стоит. На карандашике. С триады в Калининграде были, мало того, это такой был первый прям бодрый концерт в Калининграде Триадовский. Вообще Триадовский первый. В Якутск? О, в Якутск, да, думаем. Биробиджан, конечно, помню. Шалом, Биробиджан. В смысле, правду узнаем о Триаде, братан, я уже 15 тысяч раз говорил. Правда в том, что концертов Триады больше не будет. В Майкопе не знаю, если в Краснодар поблизости. Во Владик, конечно, вреду, конечно, Владик невероятный. И снова одинок и потерян, и снова мир жесток и в нем звери. Биться в закрытые двери, Лишь убедиться, никому не верю. Читая твое имя даже на стене, над весе подъезди на зине боли не булинет, и где-то над ней Вижу свет от огней, Они слепят больней, больней пум пу пум пум Мафон ворвался. Он ворвался и молчит. Маф, ты что молчишь? Давай поговори со мной. Чем занимается Дина? Дина занимается творчеством. Какая у тебя цель в жизни? О, как на приеме у психолога прямо. Их несколько, их много. Целей, и задач и мечтаний. И все оставлю при себе. Сашка, да, Дина остался в Краснодаре, да. Здравствуйте, здравствуйте. Да. Поставлю вокалы, вернусь. процентов. Да, обещал. Вернусь во Владик. Спасибо, Владику. А, любой творческий человек. Нет, не любой, слава богу. Дэн, слава богу, не любой. Вармовир, ну не знаю. Не знаю, вармовир. Надо прям прославиться на весь мир, чтобы приехать в Вармовир. Куплет из лавины. Вот ну, так, если только половину. Тбилисский привет. Монотонная, тусклая, блеклая, узкая... Тя... А, и вылетел. Надо, короче, либо читать, либо читать трэп, либо читать то, что вы пишете. Сейчас тогда, секундочку. Монотонная, тусклая, блеклая, узкая тянется дней вереница. Мы в бездонное небо не пялимся, и журавлей нам сменили синицы. Но мне снится Эдем по ночам, и теперь по ночам нам все чаще не спится. Жизнь спрягает фобос на самих, Без колес под откос колесница там мчится. Но внезапно твой образ возник, Одинокая сред суеты, ослепительная вспышка на миг, Осветив этот мир нежилой пустоты. Ум оставил меня, он растаял, А зяб, он хандрит, он словно простым, Я пытался бежать, толкотня до вознями, Вдали полыхали мосты. Воздух чист, солнце диск, По одной зажигает пылинки, пусть безудержно выдает вист. И беспомощной воли ужинки. Слышим гул там дали под покровом стаденной искрящейся призрачной дымки. И на теплое сердце мое аккуратно ложатся снежинка к снежинке. И ты сошла, бутыловина, сошла, бутыловина. Сокрушилась, гребла, растоптала, взмела, все в душе мы непоправимо. Сошла, бутыловина, сошла, бутыловина. Не стоять, не учинят, нет преград на пути против силы, до да неумолимой. Сошла будто лавина, сошла бута лавина, Ты сошла будто лавина, сошла буталавина. лавина. И шутя меня остановила. И... Здорово, здорово, Гирюк, Привет. Че не спишь? В Питере холодно, да. Спасибо вам за терпение. Если кто-то что-то спрашивал, а я в это время пел, будьте так любезны, повторите свой вопрос. Да, домашний концерт. Алмате салам. А как часто выхожу в прямой эфир? Да вот не часто, не часто выхожу в прямой эфир. О, ничего себе, в Туркмении, в ПАБЕ, невесомости. Даже хорошо. Против Лок Дока? А, да, я считаю, считаю, что засудили. Я и раньше-то слетал в батлах, но, не знаю, мне очень странным показалось то решение. В смысле, Саня талантливый парень, мне нравится его творчество, но конкретно тот, мне кажется, был не очень. трогал у него. Дочь не спит, и я не сплю. В январе будет фестиваль в Питере в начале января. И потом, наверное, будут каникулы, как и у всех. В Москве я буду с презентацией альбома и громадной программы с музыкантами. 7 декабря в клубе «16 тонн». Кирюх, тогда давай для тебя и для дочи куплетик с припевчиком после того как мне было так одиноко свет твоих окон неизменно бил меня током и мне снится шепот твой штопор я не бабочка больше а коком. Нет. просто пойми нет меня без тебя Просто прости, если не в силах понять И нет цены той, которая я не заплачу. Не мир опустил, и мне экстренно нужно к врачу. Мне экстренно нужно а ты это все, что я хочу, Но никогда не получу. Вернись, я все прощу. Вернись, я все прощу. Я все прощу. Для моего друга. В Хабаровск. А, да, сериал «Викинги». Если вы не про фильм «Викинги», а про сериал «Викинги», то я его смотрел, мне очень нравится. Правда, что-то начали спотыкаться последние сезоны. Такое. Я вот жду, жду, вроде как в ноябре выйдет новый сезон, жду, посмотрим. Кенни Вест, я считаю, очень талантливый парень, который сошел с ума. Ну, в прямом смысле слова. В смысле, очень жаль, но... Так я, здравствуйте, во Владивостоке был, был трек «Вернись», и был трек «Лавина». О, ничего себе, Саня, его привет, в В Москве на презентации будет живая музыка, да. В очень кайфово. Уютно, тихо, спокойно, такой между собойчик. Неожиданную совместку. Да нет, я же вообще на альбоме нет совместных. Как-то они очень долго заходят. И пишутся долго, и сложно найти что-нибудь такое, общую тему, чтобы было круто в итоге. Глебу... Который брат и Люхи привет большой. В Кемерово не знаю давненько не был и не знаю когда. В январе концерты в Енгри, пока планируется только один концерт в январе в Петербурге на фестивале. И пауза. Трек все равно, пожалуйста. Но это такие новые не отчитанные. Пуслуиски прошло все бодро, правда ночью было так сонно. Анто я предлагал трек. Он молчит. Ну, молчит, значит, не хочет, скорее всего. Владимиру привет. Киеву привет. Без Южной Кореи не успел человек Владивосток в Владик Очень крутой город. А вот не знаю, что-то не получается с Марией Чайковской. совместка. Что-то молчит ее администрация. Там, короче, мои люди писали ее людям. И что-то. Свободное время? Да всем занимаюсь, читаю, смотрю телек, фильмы, рыбачу. Кит Кади, ну такое, урывками что-то можно, эпизодами послушать. У меня нет какого-то такого артиста, которого я бы прям безгранично фанател. А, нет, никаких юбилейных концертов. Нужно быть человеком слова, мы же занимаемся, в принципе, словами. Да? Если сказали, что это последние концерты, значит последний концерт. Иначе грошится на всему творчеству. Что читаю, что читаю. Сейчас в очереди Федора Михайловича романы. Ну, я вот что-то не читаю, мне боязно в ноябре читать их в Петербурге. Песня на руках о девушке или о матери. Это песня посвящения моей супруге Светлане. Совместно со скриптонитом будет? Я не знаю, будет вы вместе со скриптонитом. Может быть и будет, может нет, никто не знаю. Откуда знаешь ты? Откуда знаю я, будет совместка или нет? Самара, Оренбург. Самара будет в том году, в след... ну в следующем году точно. Но ну, не знаю пока, когда. Ну вот, чтобы не превращать все это в Пугачевщину. Пугачевщину и в Пугачевщину. Треповое звучание? Да нет, не планирую трэповое звучание. Жоро, да ты что ли прикалываешься? Ну блин. А никто не знает, вредна ли электронная сигарета или нет. Но точно менее, менее вредно, чем обычные сигареты. Более того, Артему привет. Перестали, да, перестали. Ворин ездить. Та-да-да-да-да. -да -да. Такая цыганская песня может получиться. Кофе-машина шалит. Ну так, да, поддерживаю. Но урывками урывками с Рустом. В Находке не был, в Уссурийске все прикольно, все круто. И тебе привет большой. И любовь моя братская, Жор. Леша Дина пишет песня. Издает песни. В Краснодаре все хорошо. Ну, ничего себе. Проволка. Это сильно. Это охота, которой? Новые роли предлагают? Ну так общаемся, обща... общаемся. А кто бы салам? Как часто бывает депрессия? Да, она не проходит. Да. О, Карина, не бурчи на Тему за то, что он смотрит эфир с негативом. 6 а, Nine, а, Да, периодически что-нибудь слушаю. Очень прикольная по энергетике. Напоминает стикифингаса молодого. Только стикифингас еще при этом рифмовал. А, этот нет, не всегда. Но орет его, прет пацана. Когда к Дудю пойдешь? Не знаю. Не знаю. Возможно, что и никогда. Уссурийск кайфово все. Летом где? то Так далеко же до лета еще. Давайте доживем, подождем. А я клин-клином. Я депрессию побеждаю, депрессией. К Фьюзу хорошо отношусь. Нет, не смотрел такой фильм. Двойник дьявола, сын Саддама. Самым удачным, какой считаю? Вот тут, конечно, разночтение со слушателями. Потому что мне нравится не пройди, самые удачные, а людям нравится на руках. В Ланаде пока не планируют, веди большой привет. С постоянной депрессией, да вот просто брать и заставлять вообще, не, не раскисать, не шмыгать. Мне Гатанова не смотрел, читал. К Познеру нет, меня не приглашали. К Бэланс... Uh, мне кажется, что очень сильно переоценены заслуги Бэтбаланса и Влада, в том числе, в российской рэп-музыке, и в хип-хоп-культуре. Эфира, наверное, я сохраню, почему нет. Омску привет. О, Бостону привет. Вот вся. Спасибо, спасибо, Алина. Будет что-нибудь блюзовое? Может быть, и будет что-нибудь блюзовое? Не знаю, не знаю. Это от настроя зависит. Блюз – это тот жанр, который ты не сделаешь из-под палки. Либо будет дрянь, либо у тебя настроение такое. Концерт в Москве и новый, и старый, конечно. Конечно, и то, и то будет. Роман. Царское или демократическое? Мне кажется, демократическая была в начале 90-х, типа. Мне кажется, что царская, лыж. Демократия в России, это да, почти сразу анархия. Кирилл, давай, брат, давай. Доброй ночи тебе. Шахтинску привет. Какое бы имя себе хотел, такое бы и хотел себе. Кстати, стихи не очень люблю, я больше по прозе как-то. Иркутску привет, да, надо будет съездить. Да не, рока не будет. Итак, вот на этом альбоме попел, следующий будет более речитативным. Ну, типа петь буду тоже, но в русский рок я не буду удаляться. Краснодару привет, совместных пока нет, Уренгою привет, Ростову привет. А что-то с лампочкой мы даже пытались, это не получилось. В смысле, после трека вернись сделать какой-нибудь еще. Группа из Репа. Да не знаю даже. Именно группа. Наверное, Бутен Клен тогда. Есть ли жизнь после смерти? Не знаю, я верю в это. В то, что есть. Знать я не могу наверняка, но я верю. В Караганду? Как пойдет ситуация? Да никакая не подтолкнула написать медленно. Многие вещи, происходящие вокруг меня. Клип на трек «Не люблю» мы сняли, но он вышел не очень, и поэтому мы от него отказались. Сонный паралич. Дэн, шахов. ощущение, что ты гуглишь просто вопросы. Гугл. Неудобные и каверзные вопросы. Пожалуйста. Новая книга в редакции вот сейчас закончится эфир, пойдут отделывать, редактировать и в следующем году выпустим, надеюсь. Клип на, на руках, планирую да. Э, с водярой блюзом даже собирались писать года три-четыре назад и что-то ничего не вышло. Даласу привет. Попал в ленту к Басте, написал Басти и попал в ленту к Басте. Ну, не ему конкретно. Ну, я там знаю людей, которые знают людей. Здравствуйте. А вот скоро будет информация о фестивале, и все везде будет подробно, в инстаграме в том числе. Доброй ночи, доброй ночи вам, ребятки. В красе, да, частенько бываю. Вот, ладушки, ребят, давайте, хорошего вечера всем. Спасибо, что зашли на огонек, пообщались со мной, попели с вами, да, вместе. Эфирчик, раз уж просили, сохраню, пусть повисит чуть-чуть. А вдруг кому-то будет интересно пересмотреть или посмотреть с нуля. Сахалину привет. Минусов на, на руках и все равно нет в сети, слава богу. Приуныл можно будет выпустить отдельно, да. Вот, давайте.